Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер! Сегодня четверг. Да, это Наталья Гура. Это Геннадий Гура, консультант да. по ментальной генетике. Ну что, мы, как обычно, представляем книги своих любимых тойчев. И сегодня у нас введение в генофизику из человеческой неволи к свободе. Ну, прежде чем мы перейдем к нашей теме, это межпоколенные обусловленные реакции, мы вернулись из Одессы, да. Счастливы, довольны, были на фестивале Анима. Благодарим Наталью Лебедева за приглашение. Прекрасная могу сказать, да, могу сказать, что это была лучшая организация. Анима. Да, анима. просто мы под впечатлением, и заинтересованность людей, и формат, и, ну, в общем, все. То, как было организовано, Наталья, это, конечно, просто шедеврально. Вот, это то, что было, а то, что будет у нас, ну, будут воскресные, стартуют группы по самооценке, будут многодневные сентябрьские, мы об этом еще вам скажем. А тема у нас глубочайшая, я бы так сказала, потому что, изучая многие наши студенты, как и мы, в прежде студенты у Татьяны и Бориса Сориных, у Татьяны сейчас точно, сейчас обучаемся у Бориса Сорина. Вот эта тема, она, не знаю, как тебе, Геннадий, mm -hmm. но она не с первого раза мне далась... И не с первого захода, и даже не с второго, и не с третьего я поняла эту тему. Поэтому, конечно, мы представляем сегодня на таком начальном понимании и хотим сказать, что именно в этой книге описаны, как вот ровненько, вот так, описаны три закона или паттерна, которые описывает Джоэл и Чемпион. И э, уникальнейшим образом расписаны межпоколенные уника... э, унаследованные реакции. Uh -huh. Этого не делал никто до той, чей. И э, я анализировала да и уже собрала материал, все, что известно в психологии о реакциях. И очень рада, что практически... Пунктов 20, которые я там написала, это было «Впервые», «Впервые». Ну, а мы с вами счастливые обладатели того, что впервые обнаружили тойчие. мы с вами этим можно пользоваться. И я хочу, и думаю, Геннадий со мной согласен, чтобы вы активнее работали. Да, имеется в виду не на работе, а сейчас активно, точнее, принимали участие. Давайте начнем с очень простых моментов. И, конечно, мы вас э, всех приветствуем. Я смотрю, что присоединилось э, большое количество людей. Мы вас приветствуем, рады, что вы уже присоединились. И начнем с простого вопроса. Какие вообще вы реакции знаете и какие реакции лично вы испытываете или испытывали? Вот uh -huh. какие? Напишите нам, пожалуйста, буквально одно слово, что-то обида, сожаление, чувство потери, там, чувство несправедливости и так дальше. Давайте мы подождем вас, а пока поприветствуем. Кто-то нам написал. Что да. красивые. Да, спасибо. Единая а Борган. вот перед этим, кто-то написал на английском, по-моему, выше большими буквами. Да, Гендра. фронт Индонезия. Великолепно. Приветствую вам с Индонезии. Не знаю, знаете ли вы русский, вот. но я думаю, что можно перевести. Рады, что вы нас видите и слышите. Но, ну, и... Мы да, да, мы учим с Геннадием, конечно, мы учим английский. Друзья, вот кто-то уже написал, да? Первая да. реакция. Страх, гнев, обида. Да, Лена страх, Малаховск. гнев... Кто написал? Алена Малаховская. Да, страх, гнев, обида. Вот спасибо Одежда большое. Раздражение. Раздражение. Идение волка. Злюсь иногда, когда муж употребляет алкоголь. Да. Вот вы описали, спасибо вам большое, и Алене, и Елене, и Надежде, да, и всем, кто будет сейчас писать. Вспыльчивость. да. «Страх, вот. тревога, обида, осуждение, сожаление», Александр Кректистов. Вот. Ну, Александр, он у него все по максимуму, он перфекционист, уже так писать, так писать. Александр, спасибо вам за вот такое участие. Что сказали Тойщи? То, что вы сегодня чувствуете, это то, что чувствовали до вас ваши мама, папа, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. То есть, что такое генетический код? Мысли, чувства, эмоции, реакции, те, которые вы описали, они записаны как код ДНК, где вы не могли это не чувствовать. Мы уже не первый эфир выходим да и вы знаете, что одна треть ДНК это отвечает за физиологию, биологические характеристики. одна треть это опыт и одна треть это отношение к опыту, когда-то мы прям по книжке писали конкретно, что означает каждый из этих пунктов. Так вот реакцию, которую вы испытываете, раздражение, злость, гнев, обида. Это то, что вы получили на ДНК, и это то, что было до вас, еще до вашего рождения, было предсказуемо, что вы это будете испытывать. И если вы это не измените, предсказуемо ваши дети тоже да. это будут испытывать. И, и самое интересное, что дети уже до 12 лет, как являясь Д3 да, в этом в схеме, где есть Д1, наследственный подавитель, d2 наследственный выразитель, ребенок d3 это то есть, современный выразитель и d3 наследственный выразитель. Угу. Так вот ваш ребенок, он должен лет до 12 выражать все ваши подавленные чувства страх, стыд, раздражение, это будет у него на коже или это будет проявляться в его поведении, в зависимости от того, что вы подавляете, какую реакцию вы подавляете. Знаешь, даже смотрела сегодня рекламу, кстати, вышел этот фильм, реклама сегодня была нового фильма, который вышел в прокате, можно, друзья, посмотреть. История женщины, которая начала говорить всем правду о том, что она думает и чувствует. Ну вот сегодня я утром смотрела. Поэтому рекомендую посмотреть, я еще не смотрела в это фильм. Но фильма. если мы вот так будем выражать все, конечно, мы не будем подставлять ни мужа на злоупотребление алкоголем, ни ребенка на некое поведение слишком гиперактивная и на те болезни, которые их тело может проявлять. То есть, после 13-14 лет ребенок уже будет проявлять те чувства, которые вы проявляете. Это станет его Это уже книжечка. частью. Период книжка есть. Книжка. Еще. Вот, Геннадий хочет еще вам эту книжку показать. То есть первое мы говорим себе или идентифицируем те чувства. Вот у меня это тоже было и чувство сожаления, и чувство вины, и чувство потери, и чувство обиды, и чувство страха, то есть такая сильная эмоция страха. Вот это все, что я унаследовала, и конечно, я это приписывала, что это я аж так чувствую, то есть оно через мою душу проходит, и я через мои, через мое сердце и так дальше. Я думала, но точно сказали, что я в этом убедилась, я видела, что это же чувствует моя мама, это же чувствует мой папа, когда он боялся чего-то, я узнавала себя в его поведении, это чувствует моя сестра, это чувствовали мои дети. Поэтому сначала мы идентифицировали. Дальше надо понимать, что это генетическое, что вы это унаследовали. Ну и дальше надо найти причину, то есть пока мы не знаем причину, мы должны, вынуждены также чувствовать и ничего с этим не сделать. Если мы будем подавлять, то мы подставляем вот того, кто является современным выразителем, пить, болеть, злоупотреблять, быть козлом отпущения или что-либо. Это описано, ты какую книжку взял? Геннадий взял книжку «Дерект имиология», а то, о чем я говорю, описано вот. в книжке «Духовный интеллект». Так, я бы да, хотел ответить на вопрос. Давай. Евгения Волкова задает вопрос. Наталья Геннадьевна, здравствуйте. У меня вопрос к эфиру. Я прорабатываю сейчас то, что муж употребляет алкоголя, а я нет. Ложить выпить с ним не хочу. Уже меньше меня злит. Но он пьет пиво или коньяк с друзьями, я с ним на эти встречи не хожу. Другой распорядок дня. Но иногда меня сильно тревожит, что ему интереснее пойти выпить с друзьями, чем прийти домой и отдохнуть. Почему моя прежняя реакция имеет больше влияния, чем новый подход? Я понимаю, что это путь, но иногда я чувствую, что не справляюсь чем себя ободрить. Благодарю. Ну, я бы хотел сказать, что ваша реакция, злость на то, что муж злоупотребляет, абсолютно нормальная. Это нормальная реакция относительно того, что вы унаследовали. То есть, если бы вы радовались тому, что муж злоупотребляет, это была бы неестественная нормальная реакция. Важно понять, первый, первый вопрос, который важен, важно понять корень, почему он злоупотребляет. И я специально принес вот эту книжку для вас, да? А, вот табличка. Да, вот здесь, на странице 142, вот, Есть ответ на вопрос, вот эта табличка, почему болезнь, алкоголизм, криминальность, наркотики и козёл отпущения, когда человек использует вместо козла отпущения? Вот, является причиной подавленности человека. Поэтому для одивиния важно понять, в чем проявляется подавленность мужа и причем эта подавленность не первое поколение. А, скорее всего, его папа или его дедушка также злоупотребляли чем-то. Это может быть алкоголизм, это может быть трудоголизм, это может быть еще что-то. Вот. Но когда мы понимаем, что результат алкоголизма это подавленность. Это как один из вариантов, который, ну, первоочередной, я бы сказал. Причина алкоголя. Да, причина алкоголя. То есть да. важно задать себе вопрос, почему он чувствует себя подавленным. Чаще всего это может быть, когда человек чувствует неспособность какую-то, неспособность заработать достаточно денег, неспособность там противостоять какому-то мнению. А еще чаще, когда человек, его активность, его работа, она не направлено в сторону его предназначения то есть он чувствует себя что он делает не то что важно в его жизни ну и третий вариант который тоже очень мощный когда в его жизни не хватает сладости он бежит от вас к друзьям выпить он как бы добавляет себе слабости и сладости это тот единственный способ который есть в его разуме что вот там будет хорошо там будет гармония жизни там я буду принят там я буду как бы чувствовать себя любимым и так далее поэтому я бы рекомендовал понять задайте своему мужу вопрос что добавит ему сладости но ну, это может быть он что-то хочет делать он хочет как-то себя реализовывать у него есть какие-то проекты какие-то то есть должно быть что-то что человека интересует больше всего это Самое лучшее средство от алкоголизма. Мне нравится, как Евгения очень прогрессивно сказала, uh -huh. что пить с мужем не хочу. Да, потому что на начальной стадии, я помню, как Борис Сорин мне рекомендовал, потому что у меня точно такая была реакция, uh -huh. злость. Причем эта реакция была моей мамы. Как моя мама, по сути, за 100 метров, да, она уже знала что папа идет выпивший, точно такая была у меня реакция злости, отчаяния, когда вот иногда Геннадий приходил да, выпивший. И, кстати, и а почему приходил вот, я приходил выпивший? Это Irish. же это тоже была реакция. Да, я завершу. И, а, Но я перед, же лучше знаю. Да, когда мне Борис дал рекомендацию, что ты просто считаешь как алкоголь, как зло, и тебе надо, по крайней мере... Ну, я не говорю, чтобы там напиваться, да, но присоединиться к этому способу действия ну, не злоупотребляя, потому что, и Евгения сказала очень интересно, что я не хочу пить, да, но никто не заставляет, вот, но не считать это злом, пока мы считаем зло, злоупотребление будет, и я, например, пере, сказать, пережила это, да. Вот когда я перестала считать это злом, ну и Геннадий он перестал зло употреблять алкоголь. Употреблять алкоголь во зло. Да, При но... этом он любит там когда-то в кое да. веки выпить но... хороший Главное... каньант, например. Да. но вот да, главная причина моего злоупотребления была чувство вины. Вот. То есть это тоже очень такой, очень весомый такой фактор. Да, который... это индивидуально, это всегда, это всегда индивидуально, индивидуально надо да? разбираться. Вот. Да. Ну и, как знаете, то, что практически помогает мне в консультировании, я понимаю, что на то привязку к алкоголю всегда есть, или зависимость, всегда есть форма зависимости жены, всегда есть. Это надо тоже mm -hmm. понимать, и она тоже генетическая. То есть насколько жена зависит там, от чего-то, да, мы выявляем это на консультациях, настолько муж зависит от алкоголя. То есть есть такое равенство, это надо понимать и знать. Поэтому пока мне потребовалось время освободиться от неких форм зависимости, которые существовали, это дало свободу Геннадию. Вот. И в том числе освободить его от этого чувства вины, которое на него накладывало. И, он, и кстати, его отражала и его чувство вины. Поэтому это такие важные моменты. Ну вот я могу рассказать, что там, какие реакции, давай посмотрим, угу. что какие реакции есть. Вы совершенно а я... правы, все причины названы точно в цель, все в общем. Да. Ну хорошо бы, конечно, были детально Ну да, это, да. Ну, для этого надо Горячая стулья, кстати, рекомендуем У нас берут горячая стулья С разных стран мира да, счасть, кстати, да, И к счастью сейчас нет никаких ограничений Поэтому записывайтесь на горячее стулья С любовью и радостью вот, Разберем любой да, такой да. момент, который ну, вас беспокоит. Евгения, я бы вот вам хотела сказать, напомнить, все-таки вы альфа-амега ситуации. Я понимаю, у мужа может вообще не быть желания mm -hmm. разбираться с этим вопросом. Конечно. Но вы можете через межличностное взаимодействие изменить ситуацию к лучшему. И развернуть mm -hmm. ее в желаемую сторону. Ну вот я хочу рассказать о своей, о своей реакции и о своем этой реакции на какой стимул. Вот когда мне говорили нет, но, у меня но, реакция а была я Добавлю, да? Вот Чувство, э, вины, чувство М -м -м. вины, которое было у меня, заставляло меня злоупотреблять, оно было унаследовано. Мой папа э, чувствовал свою вину перед э, своей мамой, а затем перед э, моей мамой и его женой. И это чувство вины, которое накладывалось на то, что я еще куролесил, оно усиливалось, и именно оно заставляло. Но важно увидеть, что оно генетически было предопределено. И важно, вот, когда вы будете в вине разбираться вот, с мужем, хорошо бы разобраться с предысторией дедушка его по на линии. Вот, увидеть, вот там, вот там есть точно причина, почему он пьет. И с этим можно разобраться. Но я вот свою расскажу, да, реакцию. Когда мне говорили «нет», это было для меня стимулом для того, чтобы плакать, рыдать, обижаться и чувствовать себя отверженной. Причем это «нет» могло казаться вообще какой-то не, не очень важной вещи. Я помню, всегда рассказываю этот случай, когда мы еще жили в Ивано-Франковске, после института отрабатывали, и я зашла в парикмахерство, надо было подстричься, и я спросила, возможно ли подстричься, она сказала «сейчас нет». Вот. У меня реально были слезы, несчастья, вроде бы меня просто выбросили, где-то оскорбили, можно сказать. И уже потом, изучая метод, я поняла, что вот это нет, это была как раз реакция бабушки моей по папе, которую судили. И она мечтала, чтобы ее оправдали, а ей сказали нет. И вынесли некий вердикт, который потом, конечно, для нее это было горем, то есть, по сути, она несколько лет была в тюрьме. Uh -huh. Поэтому вот этот отказ, сам по себе отказ, словесный отказ или другой форме отказа, у многих вызывает горе и вызывает несчастье, что отказали, и человек не ищет он даже, знаете, в эти моменты ты же логику практически не включаешь это автоматическая межпоколенная автоматическая обусловленная реакция то есть от тебе отказали в чем-то вот и рыдание, слезы и все остальное причем это касается всех моментов я помню даже такие моменты прихожу от подружки, ее дома нет и папа говорит, ее дома нет ну нормально, подружки нет дома я иду по улице и плачу Потому что это нет уже к кас... Сердечно ты моя. Да, это уже касалось, как э, то, что объясняю, да, что продолжением мамы всегда является окружающая среда. И генетически, где моя бабушка восприняла уход своей мамы как потерю, и это было для нее ну, таким глубоким потрясением, я не осознавая этого. Каждый раз, когда я приходила, кого-то не было, а так и было. Она пришла и мамы не было. Вот. Она, ну, как, внезапно умерла, да. Вот. И вот это было таким горем, что мамы нету. Я это вообще не понимала. Думаю, ну это вообще никакой логики. Мне там лет 14-15 пришла, подружки нет дома. Кто-то вообще сказал, ну нету, и пришел бы через час или та подружка пришла. Угу. Не, я просто плакала. И только в методе я поняла, что это именно эта реакция, потому что я пришла к любимой, да, к любимой подружке, вот. И вот разум, он не понимает, не знает ни места, ни времени, ни личности. И что я пришла, сказали, нет подружки, а мой разум уже это выстроил, что мамы нет, мама умерла. Генетически. Вот такая генетическая цепочка, вот вообще, на, на первый взгляд, никакого, никакой нет связи. Mm -hmm. Наташа, а ты помнишь еще, когда еще в Доброполе, как мы работали, я всегда дружил с прокурорами. Ну да, крышу искал. Можно и так сказать. Но за этим стоял генетически унаследованный страх. Это был обусловленный результат обусловленной реакции. Страх властей. И надо за эту власть как поддержаться, найти какие-то концы. И многие бизнесмены, они ищут крышу. За этим стоят генетический код тех предков, у которых был отъем личного имущества, как это было у меня как по линии папы, так и по линии мамы, у их дедов. Вот. И я помню, я на систематической основе там давал серьезные взятки и считал, что это еще Еще, что тебе еще кланялся ходил, чтобы меня у -у -у. взяли это там. Ну вот. Многие люди сегодня продолжают это делать, и это не секрет. Страх, да? Потому что этот генетический страх, который был в предыдущих поколениях, он не модифицирован. Вот. И я помню, когда вот уже Сашка наш подрастал, я говорю, так, надо, надо, надо, надо срочно наводить мосты с новым прокурором, потому что сын растет, вдруг где-то в драку влезет, надо будет спасать. Но что происходит? Я, по сути... Я по сути направлял своего сына, чтобы он куда-то вляпался, ну, чтобы что-то произошло. Что и, и, и, и чтобы эти все действия, чтобы было сказано да, хорошо, что я дружил с прокурором. Ну, ну, да. вот. А по сути, это мы же альфа-омега каждой ситуации, и мы проецируем, продуцируем тот опыт, который будет в нашей жизни. Как раз сейчас вспоминаю, как давно это было, да? Да. да вообще. Лет 20. Да. Даже. Ну вот Надежда uh -huh. написала, супрун, да, что есть раздражение. И это как реакция. Uh -huh. Знаете, ну, во-первых, то, что сказали Тойчи, что мы всегда раздражаемся на то, что требует модификации в нас самих. Просто нам кажется, что на сознательном уровне, что у нас этого нету, а на подсознательном уровне ДНК забита, загрязнена неким невежественным пониманием, и нас именно злит, раздражает то, что требует нам поменять. То есть, по сути, это индикатор того, что надо поменять нам самим. Но вот я себе спрашиваю, у меня тоже, Надежда, есть эта реакция, и я себе спрашиваю, ты чего злишься? Вот я лично э, знаю причину, причина всегда индивидуальна, она не может быть одинаковой у всех людей, метод же индивидуализированный, то есть каждая каждая каждая реакция, она может быть одна, раздражение, но проявляется в разных ситуациях и стимулом может быть совершенно разные вещи. Угу. Я, например, больше всего злилась, если я что-то говорю, и хочу, чтобы человек сделал так, как я это понимаю, так, как я это делаю, как я знаю, что для него будет лучше. И когда человек не слышал меня, или слышал, не делал, или делал не так, ну я так раздражалась. Это было просто, думаю, ну как непонятно, это ж так просто, вот так сделай, будет все хорошо. То есть в данном случае причина многопоколенного раздражения, которая была и у моей мамы, и у папы, похожая и у Надежды, и у мамы, и у папы, и у дедушек и бабушек, это вот такая жесткая позиция, что только я знаю, как правильно, надо делать только, как я скажу, потому что человек другой не понимает и вообще, то есть это вот некая такая форма и гордыни одновременно, и некая такая жесткость суждения. А на самом деле, как это модифицировать? Чемпион Куртойч сказал, что каждый человек прав. Он прав, и он нормален относительно генетического кода. И с пренатального периода, среды воспитания, мне очень понравился его пример, где он и в книге это приводил, и на горячих стульях в Москве, Он, когда человек сидел напротив него. И чемпион говорил, смотрите, напротив моей правой руки ваша левая рука, то есть, для меня моя правота – это вот правая, например, рука, а у вас правая рука совсем с другой стороны. То есть, он таким простым языком тогда объяснил, и я была просто удивлена, восхищена и поняла всю абсурдность что-то какому-то человеку доказывать свою правоту. А нам вообще никому не нужна наша правота. Каждый человек прав относительно того, что у нас следовало. Он не может по-другому думать, он не может по-другому чувствовать, он не может иметь другую реакцию, он не может по-другому действовать, пока он не поймет причину. А причина всегда понимается на индивидуальном, при индивидуальном разборе. Только тогда ясна причина. Поэтому, знаете, я скажу так, как есть, иногда и сейчас я испытываю такую секундную спеш, э, вспышку, э, такого какого-то нетерпения к динамию. потом я себе говорю истину и говорю, слушай, ну он так думает, он, так, он имеет право так думать, ты чего кипятишься? И вот когда я себе так говорю, я сразу, у меня меняется реакция. И, и, и, как, да, сказать, из, раздражения, <схож> из раздражения, <hum> на, <с hommes> милость. Да, да, да, на милость, это на милость, чтобы вот... ему навязывать, как ему надо думать. Ну, это... Обычно mm. это такая, ну я бы сказала одна из главных причин вызывающая раздражение. А вот причина одиночества, например. То есть. То есть э, это совсем глубоко копнуло. Ну, почему? это, но, баха на но, это но, ну, один родного. из вариантов. Это конфликт с родителями, который был многопоколенным. Между супругами ты нечто? Нет, нет конфликт между, между ребенком с родителями, с родителями mm -hmm. который был многопоколенный, он формирует желание сбежать подальше. как правило, в 16 лет этот человек уже убегает куда-то и потом.. Да? Нет, <смех> <смех> вот. и потом он сюжетом, по сути, для него быть с близким человеком надо от него убежать, и это вот это одна из форм одиночества. Хочу еще привести пример отвержения. Угу. Вот. У нас Ой. есть очень любимый такой один из клиентов, вот, у которого папа был. Как-то э... любимый один из, но все любимые. Нет, один из самых твоих любимых клиентов. Не Но ну, я да. просто знаю. Вот. нас все клиенты любимые и все любимые а этот самый любимый но Он... это правда ты как говоришь ты просто радуешься когда слышишь о его успехе его папа достиг больших высот занимаясь еще в советское время больших чинов и оттуда слетел по сути почувствовал себя отвержением что его отверг коллектив отвергло руководство это было предыдущее то есть эта история, она продолжалась уже не первое колесо. И этот э, э, э, клиент в детстве испытал опыт, что папа садил старшего брата в самки, где сидели вдвоем. И он его садил всегда вперед. Младшего? Старшего. А, старшего. Чтобы же не ударил, чтобы младший не ударился в Но младший это воспринимал как отвержение. И из этих санок у него сформировалось, что его не садят наперед, значит, его не пускают, отвергают. У него там были даже драки там, со своим старшим братом в детстве, там другие вещи. Вот. Но он чувствовал, что вот, он за этим воспринимал, что его любят меньше, что вот, хотя все обстояло точно не так. Но эта обусловленная реакция отвержения, она проявилась в отношении с любимой девушкой. В отношениях к семье, желание сбежать из брака и масса-масса других вариантов, прервать бизнес и так далее. И когда это было осознанно, понято и модифицировано, что там кроме любви ничего другого не было. И тогда все разворачивается другая прекрасная картина маслом, вот и приходит совсем другая жизнь. Как в бизнесе, так в семье, так и в здоровье. То есть если ясна причина... Почему? Потому что тело, болезнь это отвержение тела, семья это отвержение, бизнес да. это отвержение. Да. Поэтому если ясна причина, тогда уже можно с этим что-то делать. Что нам пишут? Какие ну, вопросы? Благодарности уже пишут за столь замечательный эфир. А, вот. она, а что, Людмила Кожурина. Людмила. Когда я осознала, что муж имеет право так думать, у меня исчезло желание его изменять, и он мне стал интересен. Он оказался уникальным человеком. Мы счастливы. Великолепно. Вот, какая красота. Вот. Да, кстати, это огромный успех Людмилы, огромнейший. Потому что она просто все, все, что двигалось возле нее, она всех учила. Вот настолько широта души. <смех> да. <смех> Всем, да, это, да. Это, это правильно. Но научить можно тогда, когда ты принимаешь другого человека. Да. Такие есть. Пишет, поколенная реакция без осознания руководит нами, так получается? Конечно, совершенно верно, Евгения. Угу. Это реакция, причем она автоматическая реакция. Тут даже логика не успевает включиться. Поэтому многие делают какие-то даже вещи, которых потом стыдно, вот, которые потом они, например, муж может бить жену, потом он будет извиняться и говорить, что этого никогда не будет. Потом, когда некий стимул появляется, он опять может ударить жену, потом будет стоять на коленях, просить прощения, не понимая, почему это происходит. То есть это автоматическая реакция. Поэтому надо всегда выяснить причину. Вот на примере Людмила Кажурина, спасибо, ответила, я свой пример привела. У меня была такая злость, если там Геннадий не делает так, как я хочу, не думает так, как я хочу. Вроде бы он должен думать, как я хочу. Uh -huh. вот. то есть вот это очень важно. Ну что, еще например, один пример, или уже будем завершать? Ну, приведи, если ты хочешь Например, смотрите, пример? закон наказания. Например, мой папа говорил, ну, получать ремня в детстве, это хорошо и правильно. Его купил. Да? Лупили. Так да, говорит, Я вот рассказывал мне, говорит, как э, они с другом украли лодку на Днепре катались целый день, потом где-то бросили ее. Пришли домой, папа так двери на засов угу. так, и... и поясок так снимает. И мой папа понял, что он попал. Угу. Вот. Поэтому, вывожу, это а поэтому в детстве я тоже часто получал ремня и поэтому я считал нормальным и детям и вот, надо часть сыпать. генетического кода, да, что получать да. меня у меня такого нету кода это есть унаследованный а -а -а. закон наказания, который да. проявлялся в таком виде и для меня наказать другого в бизнесе наказать там другого человека там... себя наказать да. да себя наказать в первую да. очередь да. Да. это нормально и именно закон наказания его модификация она вообще колоссальная она уникальна то, что э, Джо сказала, что вообще слово «наказание» должно быть исключено из лексиконы. Ну да, чемпион говорил, что вообще на наказанием ничего нельзя улучшить. Да. И это можно изменить только тогда, когда да. мы говорим, что есть награда со знаком плюс и награда со да. знаком минус. Друзья, ну что, читайте книгу «Из человеческой неволи к свободе». Она, конечно, очень глубокая и очень много пользы вы получите. Там описано три паттерны, там описано, как формируется условная реакция, там описано... Очень интересно, безусловно, стимулировать. А закон, да, закон брать Закон брать-давать. Да, закон брать-давать очень характерен для многих, да, в том числе э, для менталитета. Отдать то, что ценно. То, что ценно. Деньги, и отказаться от того, что ценно. Да, для любимого тебя. человека и так далее. Да. Поэтому читайте вот эту книгу прекрасную, мы высылаем ее, куда скажете. Великолепная книга, как и все книги Тойчи, как и авторские семинары Тойчи. Мы счастливы, что в Одессе у нас купили книги Тойчей, в том числе и семинары Тойчи. Это очень приятно, что много людей узнало о методе. Ну что, мы будем завершать. Да, Спасибо свидания, большое Евгения за вопрос. Пишите, Пишите вопросы. Пишите вопросы. И темы заказывайте. Да. Но есть такая возможность. Это вообще уникально. Да. да. Благодарим ну что. вас, что вы были с нами. Пишите, ставьте лайки, делитесь нашим видеоэфиром и предыдущими, и этим. Вот, чтобы люди знали и перестали быть в плену негативных, нежелательных Реакции. Которая закрепляет закон. Да, которая закрепляет закон. Да. Ну что? Завершаем? Да, завершаем. До свидания, До свидания дорогие мне, друзья. друзья.